так, дорогие друзья, хочу вас познакомить вот с этим вот приложением. Это бета-приложение «Зона». Вообще самое простое, которое я только видел, без каких-либо наворотов, но даст вам возможность смотреть все самое новое. Что мы, значит, делаем с вами? Нажимаем и сразу же попадаем вот на эту центральную вкладку. Что мы здесь с вами, значит, видим? На три точки нажимаем, у нас здесь есть фильмы, сериалы, ТВ-каналы и изображения. Нажали на фильмы, и здесь нет никакого фильтра абсолютно. Здесь все по умолчанию сразу. Первое, что появляется на этом э, киносайте, да, который в пиратские фильмы даже там есть, ну, самые новые такие, скажем, выпускаются. Все, они сразу здесь. Вам только остается взять вот так вот выбрать. Вы можете нажать, допустим, и поставить э, сердечки. Он будет у вас в избранном. Здесь зашли, посмотрели, сняли уже. Ну и так далее, и тому подобное. Нажали, смотреть фильм. Он вам сейчас выдаст вот следующее. Смотрите, сразу же переходит в ландшафтный режим и показывает все то, что здесь есть. Во-первых, какие переводы существуют у нас на данном данного фильма. Любительский 360, потом любительский 1080 разрешение, да, потом оригинал есть 1080. Ну, допустим, ставим и русский язык есть Q. Нажали. И смотрим, бац, погнала наша, как говорится-то. Все, разрешение большое, как видите вы, высокое, хорошее, запись нормалек, звук нормалек, бау, ох, как себе. Что за хрень? Вот, и как вы видите, все на русском языке, выходим отсюда. Идем опять в наш режимчик обычный. И здесь уже смотрим. Зашли сериальчики. Бац! Пожалуйста. Сериальчики также. Самые новенькие серии. Здесь все есть. Скачать, конечно, здесь их не получится. Хотя, может, и получится. Сейчас посмотрим. Далее смотрим. ТВ-каналы. Пожалуйста, что у нас есть в ТВ-каналах. Прогружаем. Загрузилась и, пожалуйста, все tv каналы которые доступны. Тут, короче, что-то тоже куча-кучная. Ну, не особо так и много, да и много их и не надо. Пожалуйста, вот этот какой-то каналчик мы можем посмотреть. Сразу же, все, он переводит наш лошадный режим. И вот, пожалуйста, программки. Смотрим ТВ-программочки. Отличное приложение, как я уже сказал, без каких-либо особых настроек и работает прекрасно. Сейчас зайдем в сериальчик и посмотрим, как у нас здесь дела. обстоит. нажимаем Патриот. Что-то открывайся. Патриот первый сезон. Здесь можно выбрать сезоны, пожалуйста, и смотреть, допустим, восьмую серию. Естественно, он сразу переводит нас в ландшафтный режим для того, чтобы просматривать. Мы с вами ставим, здесь выбираем разрешение, да, и скачать мы с вами, к сожалению, ничего не сможем. Но в данном приложении и в тех фильмах, которые тут есть, нет рекламочки, смотри себе, в рекламке в приложении, самое главное, нет. И все, вот, смотрите тут фильма, в Караул поиск есть, пожалуйста, по названию, вы можете все искать и смотреть, и радоваться. Вот такое вот крутое приложение.